Данное видео, создано в развлекательных целях, все показанное сегодня пользу броды. А знаете ли вы, кто такие и как выглядят фриганы? Полюбуйтесь. Нет, не бездомные, не маргиналы, а сторонники идеологии, отрицающие принципы потребительства. А в кадре их очередной симпозиум. Вернее, как они сами говорят, рейд. Мы познакомились с одним из них. Это Роман. Такой своеобразный образ жизни он ведет уже два года. Вы травились хоть раз? О, да, конечно, были случаи отравления Всем привет, ребят, с вами Штребух И это очередная сходка фригана в Санкт-Петербурге Вот сейчас мы идем на первую помойку Надеюсь, там что-то будет интересное Нас собралось 17 человек Это, блин, капец очень много типа Я даже себе не могу представить, как мы сейчас будем 17 человек будут лутать одну помойку Чего там, пацаны, похавать? Ну, я не Опа! Знаю. Стоит брать не стоит. Ну, -ка, ну, -ка. ну это пожарить. Да это великолепно пахнет О, просто. Я пахнет? Ну-ка. Фиш филе. Так это еще лучше. Смотрел. Находите и забирайте все. Спасибо. Все. Все ваше, Спасибо. Опа. Опа. Мобил нашл. Да? Вот так вот всегда. Пиздец. Вот так Пиздец. вот. Я убегал, сумку мобилу, да. Ребят, первый телефон. Что, его всегда ушатанная, правда. Смотрите, вторая мобила, да? Так, ну. О, лезвие. Заявись. Хотя бы вскройте. Помойка дарит новые знакомства. И, кстати, братва, это не последняя сходка фриганов в Санкт-Петербурге. Следующая сходка будет в следующем году уже. Так, вот зелень. Я же буду готовить там на, ну, на костре. Кальян-фараон, бесперебойник, утюг-бор, блендер-редман. Вот. Слушай, вот этот утюг ну, неплохой. Прикольная тема. Тупо, ребят, 19 расхитителей Ладно, помоек. Слушай, но... Калик Я Фараон. Хорошая тема. Да. Прикалывается Там чувак кричал Нам, короче, один Кричал толпе в 19 человек Это моя помойка, быстро нахуй убежали оттуда Давай, давай на видео Гроуфуд Вот это мы перекусим у костра Mm -hmm. Ой-ой, миску, молодец. Дай Ступ пятифона. Что там, что там, что там? Дай пятифона. У я запакованная. Да Подожди, она надулась? Бля, это это нельзя есть. Ну, ну, вот это ты... можно, вот это можно. Но ну, а Да все, это, это может надулась? еще более менее. Не, если она надулась, это все. Есть. Ну, ну тогда нормально, давайте. Да? давайте О, попробуем. все, надулась. Давайте. Ты Черт, вот это блядь. не услысил. Там короче херня Но... такая. Не, не самое главное. Как по находкам, друзья? какая Не, салатик вроде нормальный. Не особо, да, ну, смотрите. Yeah. <смех> короче, смотрите, у нас проблема в том, что у нас <смех> а, для пикника мало купить. еды. Надо а, мы их найдем, мне. Ну, найдем, конечно. И там еще двое человек идут. В итоге, ребят, нас 19 человек. Я просто в шоке. Это максимальное количество фриганов, которые пришли на сходку за все время, за всю историю. 19 человек. Ты делаешь все это? этого не очистишь, Едик. Это ну, скоро да. станет О, нет, достоянием. Нет. Так это уже есть общественное достояние Фото, фото делают, ребята Что ты там говори, один, два, три Не, а у меня мульти-спуск, я быстро делаю Вон, карабок, нахуй, Перед ну, тем, как да? разжечь огонь у костра, огонь все, вот нам пакетная. нужно пакетная. надыбать бумаги. Да. Для надо да, да, здесь никто не будет Влад, как делать? Бля, осторожно. не делай, это давай я мне тепло, заебись. Тепло. Влад, сосисоны готовы? Думаю, да. Плюни текут, ебка. Блять, я чуть в речку не упал. Заебись, что у, кто я, да. еще смелый? Ну, кто? Смотри а? аккуратно, говорят пизда им. Влад, Это пизда. Я а? раньше, Давайте тунец. Опа. Опа. Подождите, новых углей сейчас подсыпать. Да, да, сейчас. Водой, смотри, тунец. Угу. Да, он Опа. Чем пахнет? Пахнет. Дай понюхать. О, вкусно пахнет. О, вкусно. Ребята, дайте за а. Они сожрали просто целую упаковку, короче. Так, а короче, Я, надо их погреть, я да, хотел погреть. Я хотел погреть, короче. Они уже сожрали все. Ты возмущен? Ну да. Я в шоке. Пиздец. Пиздец. Тогда я буду жрать вот так. Ёп, ты имеют. мать, это очень вкусно. Вот. Отлично, <смех> бомбежно, да. изумительно, да, Рыбя... рыба От... разошлась очень быстро, просто бомба. Опа. А до, бабуль... а до бабушкиной фигни и дошло дело, это котлетки, тевтельки с гречкой, Ох, пахнет, очень вкусно, или как ты говорил там, изумительно. Ну, да. Не, ну что я могу сказать единственное, вот баксу надо выкинуть. Он ее ест, блядь. Жизнь одна, хули, Блин, похуй. Вообще. Вот так все рыбаки, ну это искусственное называется мочалка, короче. Ну смотри, нормальная хуйня. Но это на самом деле самое вкусное, что будет. Можно затушить, воды подлить, а она тушится Они будет. Яички. Смотри, я учу тебя, как делать. Угу. А срок годности какой у них? А срок годности великолепный. Смотри. Опа. Слушай, ну вкусно. Но это не подходит. Блядь. Не подходит. Ну как так? Я и сыра туда накидал. Рыба гонит. Ммм. Заебить. Блядь, хуйня. В смысле? Хуёвые? Нет. Попало что-то... Нет. А, блин, перец, этот острый, блядь. Ты должен захаловать. Ты должен захаловать. Подожди, блядь. В яйцо, подожди, яйцо, куни. Горячее. Это как чи, ну, чик... чикупели. <смех> ну, снимай тогда, блядь. Давай, блин. Подожди. О, рыба воняет пиздец, народ. Ребятки пахнет изумительно пиздец. Но очень острая. Гречей пахнет, на самом деле. Штребук, давай, пробуй. Не, нормально, вкусно. Охуенно. Смотри, Опа. прям мясо. Горячее. Очень горячее и очень острое, ребят. Но вкусно. Но с помоечки, и очень вкусно. Ты прям как Юрий Хованский, он тебя завидовать будет. На... Серьезно, Нет, видос, не, видос, наверное, наверное, не надо, что вот мы выпиваем ставить, короче, да? Да, по-любому, вот, Брок, ты вот крутые слова говоришь, ебать. Вот не нужно. Не, ребятки, на природе только все собираются, трезвые люди. Я вам хаманский буду говорить, блядь. Димон, блядь. Скажи, мы за Мы за Пахан. Что? Знаешь, в чем фишка? В чем? Фишка в том, что мы сейчас... Вот, по-моему, водки просто уже достаточно, короче. Кому, кому Подожди, стоп. Дай скажу фразу. Ну? Ребятки, мы сейчас на природе отдыхаем. Так. Это вне помоек, но ну, это хуйня. еда из помойки. Но, тем не менее, главное, да? что это по кайфу. Обстановочка по кайфу. И мы пьем пиво. Потому что нам по кайфу. Мы расслабляемся и отдыхаем. Помоечка, потому что кормит, блядь. Вот мы отдыхаем. Просто Красота. супер, да. Помойка спонсирует этот отдых. Кстати, почему блядь, я Почему очень... ты к этому пришел? Ну, какая причина, блядь? У меня Ваш... там тяжелое для... детство. Охота да. вот ты электроникой. Да? Ну, я ремонтами еще занимаюсь электроникой. Ремонтами занимаюсь. Да. Какими? компонентный модульный ремонт а. всей электроники всей. Менять. тебе это приносит деньги приносит тебе все недоебуйся до пацана стоп пожди блять а я нет. не пришел конечно то а, он конечно помойка хочешь, или... тебя кормит кормит ты с этого приносишь какой-то какой доход да. Горит, да. заебись это барховка вита и компонент отлично дали бомба все ты красавчик блять да пятюни молодец хотел сказать Почему ты начал ползать по помойкам? Я начал угу. я уже давно ползаю по выходным иногда. Некоторые вещи из электроники. Тебя интересует в принципе электроника. Да, да. У нас в Кировском районе очень мало попадает. В общем, ты электронику реализируешь. Ебать, присел. Топовые находки посмотрел для себя новые районы. Когда не было. Все. Тебя как зовут? Данек? Данек. Даня можно, да. Даня. Почему ты пришел на сходку и почему твоя жизнь связалась с помойками? Ну, вообще для этого есть как бы несколько причин. Первое, это то, что в принципе мне интересен всякий фриковатый движ. Неважно там помойки какие-то необычные варианты путешествий там, на грузовых поездах или автостопом. Вторая это то, что мне совершенно скучно сидеть дома, и мне не с кем общаться. И я просто сюда пришел, например, пообщаться. Вот, какая-то незнакомая компания, незнакомые люди. Вот. Как твой канал называется? Канал называется Зарево Пожар. <звы> Бебе. <Биби. звы> да. Ну, Рыбка-то тогда... <звы> по-любому нормальная. Александр, <звы> это мне? Ну это тебе. А ты пробовал? Мы все поели уже. Это именно та, как ее называют? Это скумбрия? О, биби. Я замариновал ее. Это просто, блядь, великолепно. <с Не люблю рыбу, скосе. Я тоже. Ну, вкусно, да? Ариан. Да нормальная, она нормальная. Она не то что нормальная, она просто свежая. Она офигенная. Ну тогда. Ебать, чувак дает. Ну да, нахуйня. Это было жестко. Удали потом это все. Рыбка вкусная, ребят. Офигенная. Дегустация прошла на ура. Мы поели охуенно, очень вкусно. Смотрите. Где рыба? Вот. Окей. Почему ты роишься в помойках? А, ну как бы предысторию рассказать, да? Ну а, вкратце. Как бы как я вот вообще с этим познакомился, да? Я не помню, по-моему, как раз у Ли Бондарева увидел какой-то видос, когда, когда он э, на помойках в Нью-Йорке там искал еду. Я такой же тогда подумал, типа, прикольная тема, но, наверное, в России вообще ничего подобного нет, потому что, ну, э, типа, там как раз вот больше вот это потребительство развито, и больше всего на помойке выбрасывают, а у нас, наверное, такого вообще нет, потому что все, скорее всего, все себе забирают, вот. Ну и как-то я забил на эту тему. А вот последнее время, вот мы как раз в Мурманске ездили на грузовых поездах, вот. Там попробовали этим позаниматься, потому что ну как-то денег сэкономить, все-таки еду найти какую-то. Вот и у нас получилось, мы там неплохо так нашли целый бакваса, там и творог был, и молоко, там ну куча всякой вот этой продукции, хлеб тоже был очень неплохо мы там пояли, мы так где-то дня два питались. Вот, и с тех пор как-то я понял, что, в принципе, это вполне реально, то есть. А до этого как-то все это... Я, конечно, потом интересовался, смотрел такие видосы, но как-то все равно это было как-то так, как-то, ну, как-то где-то далеко, потому что, ну, как-то ощущение как-то нереальности сказывалось, что неужели у нас тут вот можно действительно так вот это все находить. Кстати, что ты сегодня нашел за сходку на помоечке? Ой, сейчас я не нашел. Выкладывай. Опа. Как называется? Ступица задняя. Круто. Ступица задняя для машины. Я так понимаю, для машины, да, как она открывается. Ну, это на металл сдавать, да, или что? А эти... Все на месте. Ну я не знаю, может на вида Ступица старая, это поменяли, а эту положили в Да, старая Логично, ступица, но новую но можно продать, поставь? Я думаю нет. О, на за ей бомба. Сколько стоит шар? <свят> <свят> <свят> Ценный лут. Привет. А, почему ты пришел на сходку? на сходку ну вообще случайно узнал э, вконтакте то там есть букву вообще как-то случайно нашел группу то ли через поиск то ли еще как-то и то есть э, таким вот образом узнал о сходке почему ты уроешься в помойках ну вот именно сегодня например мне чисто вот было интересно допустим э, вообще вот как бы узнать что-то вот об этом движе, то есть э, вот тех, кто фригой занимается. Например, я вот нашел прекрасный рюкзак. Вот этот прекрасный шарф и толстовку. Ты ешь с помойки? Ну, с помойки? Ну, ждусь, пока так. ни разу не приходилось. Почему не ешь? Взять его надо. Боишься? Ну, потому что я не находил ничего, то, что мне понравится. Слушай, я очень рад, что ты пришел. Подожди. А ты же... Тоже у тебя есть канал? Да, у меня есть канал. Какой? Канал Zombay Nurban СПБ О всяких путешествиях В основном на грузовых поездах Опа А где ссылочка? Ссылочка в описании будет Ты знаешь, Катя Алкаш Опа Давайте всем удачи Да Давай. ладно, и Давай. Да и мы, да Ну вы ж да, там втроем Что, да? Слушай, да но здесь другая тема А типа ты ебать. самый молодой у нас здесь Не, не, не, не. А сколько тебе лет? Тысяча два я технику снимаю. Почему ты роешься в помойках? Какие вопросы? Я снимаю, я нахожу технику. Ноутбуки, телефоны, планшеты, все есть, в принципе. И что ты, по-моему, с ней делаешь? Старая технику. Продаю, себе оставляю. Я лично музей планирую открыть. Каждое мое видео насыщено хотя бы какими-то гаджетами. Технику. Ты кушаешь еду из помойки? бывает такое дело И где ссылочка на канал ссылочка на канал в описании будет я кстати сегодня то есть вчера утром приехал специально из москвы при... на скотку ладно всем пока до новых встреч почему ты рожишься в помойках ну что это мне деньги и занимает гораздо меньше времени, чем работа. Твой основной доход с помойки? Нет. Откуда? С клинических исследований. Опа. Да, да, да, да. Год назад а ты тоже помню, был на сходке. Я тебя помню. Ты за год волосы отрастил, просто пипец. Я типа тебя я бы не узнал на улице, типа, не вспомнил бы. Потому что у тебя волосы как у Цоя. Помойка кормит? кормит одевает одевает не я бы ж требу, отдал из помойки курточка из помойки. а джинсики Джинсы и щит а, ботиночки тоже из помоечки спасибо Смотри, что пришел помоечка кормит как обычно на посещение настолько уже советские находки кого чтобы ну вот ну, я, конечно, в банке нашел 64 тысячи рублей, короче. И там за 3 тысячи, короче. Блядь! Да, блин, блин. Охуеть. Это, это, это, это правда. В смысле 100 банки, 65? Нет, так, конечно, там бы.. это... Короче, за, за, заныкали, короче, остальные деньги бы, короче, и, и за 1 часы, короче, были. Короче, Вау, это самая большая да, прибыль. Да, да, да. Короче, в общем, я часы продал за 12 тысяч, где-то около 80 тысяч рублей, короче. Ты ешь и еду из помойки? Да. Почему? Пошлоску ем на халяву, на халяву, с пятерки перекрошку, короче. Ну, вкусно. Вкусно? Да. Очень? На халяву все вкусно, короче. Помойка гормит? Да. Насыщает? Да. Питает? Да. Квартиры, М -м. Куртку такие. покупал? Да. Остальные кроссовки с Ой, это бренд. Да. Прикольно. Это Адидас, хули. Yes. Вол, нет, тоже бренд Адидас. Yes.